Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, мы продолжаем, Nevermind и... Выбираем пациента Номер 909 Клиент проявляет склонность к агрофобии Несмотря на то, что в прошлом такова не наблюдалось. Хотя она упорствует и не любит Делиться информацией Ее близкие уговорили ее работать с ней разондированием Процесс ее приема был ускорен Из-за из ее желания поскорее вернуться домой На данный момент это вся информация Все, погнали Отп Активируем отпечаток И погнали Бля -бля -бля. Бежим Открываем дверь Вс, закидывайте меня-то. Так. Этого пациента. Это, это новый тоже пациент какой-то. Вот эти вот два, по-моему, новых пациента. Раньше, когда вот эта игрушка только вышла, и этих двух не было. Определенно точных двух не было. Их только потом добавили уже. Жалко, что еще не, подонадоб... не понадобавляли некоторых. Было бы интересно погулять. Реально. Ну чё ты так долго-то грузишься? Да, ну что, что -то, что началось-то? Вообще игра хорошая, мне очень нравится. Я просто I... I смешно, I я обычно really не чувствую себя комфортно places, в таких местах. Like Люди просто не понимают. Я не верю в терапию, если бы быть честной. Тем не менее, я знаю, что мои друзья говорят, что они обеспокоены. Они практически похитили меня, чтобы на этот раз я с кем-то поговорила. Я не знаю, чего они хотят. Но вы были очень любезны. Наверное, постараюсь. Наверное... So, okay, sure. uh, uh, так, хорошо, I mean, конечно. Я слегка превратилась в затворницу. В последнее время я не часто выхожу из квартиры. Так лучше, так и в безопасности. Все чисто. Я держусь под контролем. Может быть, я просто устала чувствовать себя разбитой? Надоело то, что творится the неправильные the вещи. Устала от последствий моих действий или бездействия? Я не знаю, просто устала. Я, наверное, знаю, что это проблема, но, может быть, это не такая уж и большая проблема. Некоторые птицы всю жизнь живут в клетке и совершенно счастливы. Продолжать? Ну, я рада сообщить, что в стабильных отношениях вот уже более года. Да, если вам интересно, я трансгендерная женщина, моя любовь об этом знает, и ему все равно. Мой партнер такой хороший, всегда думает обо мне, и держит меня подальше от неприятностей. То есть, конечно, у нас бывают конфликты, но такое бывает у всех, правда? Что ж, теперь я здесь. Если вы хотите проникнуть глубоко мне в душу, чтобы помочь мне с... чтобы вы там не делали, то, пожалуйста, приступайте. Я до сих пор не думаю, что вы можете, или что вам нужно помогать мне. Ну ладно, хорошо. Чтобы вам не пришлось so делать так, чтобы я смогла убраться отсюда и вернуться домой. А? Короче, хочешь сбежать? Ну ладно, погнали. Вот тут уже интересненько, что там внутри в башке в этой. Ах, красота. Так. Про... Так, мы вроде прогрузились слегка. Так, это какой-то остров, да? Ух ты, ракета. Вот это вот внезапно. Так, а мы тут можем куда-то пройти? Куда-то подальше? Ш а, вот тут вот мы будем собирать картины? Хера себе. Вот это, вот это да. Вот это да. Так, я думаю, нам тут чуть-чуть нужно походить. Чуть-чуть обследовать тут все немножечко. Осмотреть. Че куда? Че почем? Че зачем? Так, туда дальше нас не пускают. Хорошо. Сюда тоже пока что не пускает Окей, тогда идем туда, в ракету Раз тут нигде делать нечего Значит в ракету И полетели Чё? Там вроде тоже я ничего не вижу По крайней мере нигде ничего не подсвечивается В этой игре что мне а, а Потребовались годы, чтобы освоиться Стой, кто я Хорошо Полетели Полетели, полетели, полетели так. ух ёпта. Целая вселенная. Охрененно. Так. Внутри каждого человека есть вселенная. И это правда. I love you. Так. Видимо, человек любит всякое... всякое мимимишное. Так, что у нас? А, На столе книга по сборке бумажных кукол. А, это бумажные куклы? Хера себе. Прикол. Фонарь, зачем тебе? Фон... А, читать. Зачем читать? Подожди, сколько тебе лет? Скажи мне для начала. Что-то это как-то странно. Птичка поет, кстати. Что это? Взять. А, ты же порядок любишь? Тухли. Место для всего и все на своем месте. Ну, это, значит, одно такое не стрессовое, поэтому как бы, ну и фиг бы с ним. О, что это? Объятие поцелую. Уруру. уру -ру, -ру, ру Какая милота. Так. Где птичка? А вон и птичка. А что у нас тут еще есть? Как тут все прикольно. Так. А, это куда-то отнести? Это порядок типа тут навести нужно? А -а, -а, а, -а, а, а где у нас журналы? Куда журналы убираются? Подожди. Они же ведь куда-то убираются? Журналы? Ты любишь порядок, правильно? У тебя должно быть все под контролем, все в порядке. Поэтому вот это вот у нас что... И это тоже надо куда-то убрать. Это что? А, ты не могла бы убрать свой, своих маленьких бумажных кукол? Они захламили дом. И, пожалуйста, не забудь выбросить фильтр для кофе в мусорную корзину. А у тебя что, ручек, что ли, нету? Это сделать. Люблю тебя, целую. Какая прелесть. Серьезно? И мы это будем делать, да? А где мусорка? А, вот мусорка. Ладно, это мы выкинули. Ой, это все надо помыть, я так понимаю, да? И вот это вот выбросить. А куда журнал-то складывать? Его мое. Я так и не это и не поняла. Вот еще один журнал тоже надо убрать. Вот это вот надо убрать. А это типа то, что мое ко мне? Это же ведь мое получается, да? Мое ко мне его к его. Правильно? Надеюсь. Или нет? Что-то мне кажется не так. А вот еще. А вот это вот, наверное, это его, да? Правильно? Или нет? Так, это что? Это получается это мои духи все. Это мои духи, мой дезодорант, мой крем, все вот это вот мое. Это все и все его. А вот мое еще. Это мое. О, о! Это человечек я собираю Так, журнал-то, куда складывать? Я так и не нашла пока что место Куда складываются уже Жур... Тухли надо куда-нибудь убирать? Подожди а, даль... Дальние планеты, дальние миры А что у меня тут? А, это дверь, нет, пока дверь нет а, Мы пришли с миром, космос, люди и все, что посередине Так, подушку тоже положить стакан подожди там там стакан стакан надо забрать а журналы сюда да да сейчас сейчас сейчас, сейчас. кажется поняла так ну-ка иди к сюда ну-ка да журналы туда убираются все о мне их собрать надо так Убираем журнал. Так, еще. следующую Следующий журнал. В туалете был, да? Вот он. Все, убираем. Блин, я никогда я в жизни себе не заведу птицу, мне кажется. Сколько можно, чирикой там? Прекрати. Так, стакан. Ай. Подожди, а нет, все правильно. А, или это не все? А, еще одна подушка должна быть. Должна быть еще одна подушка. Еще одна подушка должна быть. А куда вы могли ее утащить? Так, ну тут-тут нету. Тут тоже. Прекрати орать. Господи, как же ты вот звонка. Ладно, помыть посуду. А, или убрать посуду. Так, это сюда. Это, наверное, куда-то сюда. Это сюда. Ага, не совсем. Понял. Тогда убираем вот это вот туда, вот это вот ставим сюда. В смысле нет? Ладно, тогда это туда ставим. Да! Это типа загадка, да? Бали. Давай сюда. Ты сюда. О, человечек еще один. Она, видимо, переживает из-за того, что она как бы немножечко отличается от всех остальных людей. Поэтому... А что это? Я могу кому-то позвонить? Тут чьи-то номера зачеркнуты. Может быть, из-за этого как-то вот она вот все вот это вот собирает, что-то делает? А это что? Ты такая милашка? А. Да прекрати ты пищать! О! А это, наконец, убила невинность, что я держала в заперти. Ненависть и страх окружили меня стальным, стальными стержнями. Я зато фотографию нашла. Что с подушками-то делать? Мне кажется, тут нужна еще одна. Или что-то изменилось? Что-то изменилось? Выйти я не могу. Мне нужна еще одна подушка, мне кажется. А где я ее возьму? А! О! О! Ш... Какая-то херня. О! Стой, стой, стой, стой, стой, Это что? А зачем тебе нужны эти глупые журналы о власти женщин? Когда у, тебя, когда у тебя есть я. Думаю о тебе и целую. Ну, хочется, читаю. Чуть тебе не нравится. Вау! Сюда? Привет. Это чё? Обн Джекл, это что такое? Ноль один икс Подожди, Ш что это значит? Ноль один икс. Так, ну смотрите, мы уже со собрали кучу всяких вот этих вот человечков. Мы никому не можем позвонить? Ну-ка. Чё там? 026? 026? Так, тут 026. двадцать шесть, 5. Что-то там. и же, я, я хочу попробовать до кого-нибудь дозвониться. Подождите, этот телефон мне... Опа! 55. Блин. Я не могу понять, там вообще ничего не вижу. Мне кажется... Этот парень, он какой-то немножечко слегка не очень. У тебя что-то как-то, он слегка совсем не очень. О, записочка. Убирай, убирай, убирай. чистота это благо... благочестие. Не то, чтобы к тебе и... а, не то, чтобы тебе и богу есть о чем поговорить. Ржу не могу, думаю о тебе. Мне кажется, это какая-то уже агрессия пошла. Это как-то агрессивненько. На самом деле это выглядит. Мне кажется, он этот самый, как их там называют? Абьюзер. Абьюзер. Что ты орешь? это Перепрекрыти орать, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста, ну не ори. а это, это же а. Я не заведу себе никогда птичку. Никогда, никогда, никогда. Так, и что мне делать? О, а тут что-то. Что? Ты же не... Путаешься ни с кем, детка, целую. А, а вот подозрения пошли. А, -а, -а! хера себе, какие-то фотографии. Так, подожди. Это мы повесили. А это что такое? Я должна еще что-то найти. Объятие поцелую. Такой себе романтик. М -м вот это вот то, что у, у, у, у него такой вот, блин. Ты же не путаешь ни с кем, детка? Целую. Это вот опасненько, это уже опасность пошла. Даже уже вот эта вот подозрительность. Сделай то, сделай это. Ты же ведь такая хорошая, ты же такое солнышко. Выйти отсюда я никак не могу. Блин. Перестань вопить, пожалуйста. А -а -а -а! Так, ну тут я все... Я еще что-то могу тут сделать? Я никому не могу позвонить. Я ни с кем не могу связаться. Что это было? А, это вот это. И что, мне еще надо найти их? А где их я их вам найду? Ну, я, мне кажется, я тут все сделала. Пошли отсюда. Я пошла, короче. Всем пока. Давайте посмотрим, а вдруг что изменится. Вот мы вышли. У нас уже сколько там? А, три картинки, да, по-моему? Три фотографии. Да. Три штучки есть. Окей. Вдруг, вдруг мы сейчас вернемся и что-то изменится. Вдруг сработает. Я просто я сейчас быстренько окину взглядом, поймаю то, что тут ничего нет, и пойду обратно. Но это вот это вот сейчас вот сложное какое-то, вот очень-очень сложное, непонятное. В вот это вот сейчас сложно а тут упасть можно? Кстати, нет, нельзя. Он не падает. Так, ну давайте, окей, возвращаемся. Я! И чем ты тут целыми днями занимаешься? Вот так вот ходишь и все тыкаешь? тыкаешь Осматриваешься. Ч еще? А Ч еще я могу делать? Не понимаю. Не понимаю, а что надо? Полотешки все на месте, это все не открывается, это тоже. Ничего не происходит. Выйти. Ручки нету. Ну, в принципе, твоя агрофобия, она тебе и не нужна. Кружки какие-то. Тут ничего не это самое. Это я уже разгадала. Это все сделано. Подожди, а что тут? Между стойкой и мусорным ведром было несколько капель кофе. В следующий раз будь более осторожный. Целую. Ты нормальный, нет? между стойкой и мусорным ведром. Было несколько капель кофе. Ты не охренел или нет? А нам надо это поменять? Это, эту штуку? Но это уже это очень, это уже конкретно опасно. Это уже прям надо рвать, прям сейчас и бежать нахрен. Лучше всего, я не знаю, как-нибудь... Вот прям конкретно рвать, вот прям сейчас. Потому что то, что тут происходит, это неадекватно. Я, конечно, понимаю, потому что... Блин, да ты судишь по одним запискам, но, ну, господи, боже мой! Тут все настолько очевидно, что я не знаю, прям... А -а -а! То есть, подозрение... Постоянные упреки какие-то, ну такие типа якобы шуточные, да? Ну ты же это всерьез не воспримешь. Восприму. Восприму. Серьезно? Восприму. Конечно, если человек влюблен, то там уже это немножечко все по-другому. С этим я что-нибудь сделать могу. Мне нужны, я так понимаю, еще два человечка нужно. Причем целиковых. А где их возьму? И чё? И чё? С подушкой сделали, со шкафчиком сделали. Ш что еще? Фонарик. Я тут нашла какой-то этот самый. Я не понимаю, что тут от меня хотят. 01. Кстати, может быть, это телефон? ОБН. Джекел. Подожди, Джекел. У нас есть что-то вроде Джек Там. Ну-ка. Подожди. У нас есть Джонни какой-то, да? я так подозреваю тоже 026. Да? Наверное. И 0,1 и XX. А что значит XX? 0,2,6. Ну-ка, давайте попробуем. 0,2,6. 0,1 и... 2,6... No Ну-ка, может, 598 попробовать набрать? Нет. Может... Хм. Нет. Нет. Может быть 01? Звездочка-звездочка? А не крестик-крестик. А как? А что делать? А кому звонить? Причем, если я нажимаю again. абсолютно что-то другое, еще что-то неправильно. То есть вот это вот правильно? 5-5. Звездочка. Не звездочка, не решетка. 1-9. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. 0-1 и 2 звездочки там было, да? Давайте. 0. Так, 0-1-9 девять ого все так еще одна какая-то загадка осталась еще одна какая то нет я что-то застряла еще какая-то одна загадка осталась где вот это Или нет? Пять, пять, пять. Ну все уже с телефоном взаимодействовать нельзя. Может быть, тут где-то что-то еще? Тут что-нибудь? Ничего такого. Не понимаю. Аптечка, аптечка. Маш, о, о, так, что тут? Ай, ходить надо? Или что с ними сделать надо? А, так, так, ну, к примеру, что нет? А, может быть... Сейчас, подождите. Может быть, это вот... Так вот? Как-то. Это вот так вот, это вот так вот, это вот так вот. Да ладно, хера себе. А вот и стресс пошел. А, дверной засов, дверной засов, ручка двери, цепочка, всегда в этом порядке. Be you... Что-то у нее стресс какой-то. Ну-ка. So тут нет, тут не открывается. Ну то есть моя логика в одевании ребят была в том, что женское на женское, мужское на мужское, вот и все. Опять ты пищишь, гадость. Так, это опять убирать, да? Я так понимаю, надо. Так, ну ка. А что тут порвано? Ты охренел? Нет. Я себе повесила. Чего ты вытворяешь? Так и поменять надо местами, правильно? Нет, сюда. Та подушка, она не это самое, что-то не, не берется. Ой, не туда, сюда, вот сюда. Да, еще одна. Что ты тут все раскидал, слышь, свинота? Все, мне за это ничего не дают? Мои журналы, хочу и читаю. Что не нравится? Серьезно? Уважайте, пожалуйста, мо... Опа, мои границы. Так, вот я... А, о чем я говорила? О, посмотрите, она хочет быть шлюхой изменщицей. С кем ты еще спишь? Просто не были не такими, когда я уходил. Как настоящая женщина. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Не впускай его. Шо он нахер. Вообще, вот с таким вот упреком, блядь, она что, сама посидеть на кровати, что ли, не можешь поваляться на ней сама? Охреневший вообще. Так, ну-ка вытягивай чемоданчик. Что там у нас теперь еще появилось. О, фотографии. А, предложения стали требованиями. Требования привели к гневу. Гнев привел к боли. Вот, вот, вот, вот, вот. Он убьет тебя в, в конечном итоге. То есть этот чувак, он себя не контролирует. Он тебя убьет просто-напросто. Надо валить, короче. Ну и что тут это все разбросано? Слышь, говнюк. Убирать за собой. Решила разбрасываться, так как... Пш, не моими вещами. Своими бросайся, пожалуйста. Со своими делай что хочешь. Мои не трогай. Так. Я все тут разложила? Вроде да. Так, нормально. А, журнальчик. Положи. Мне звонят. Охренеть. Ой, фу. Еще и дышать начал мне в трубку. А, что? А, он, это он печку нарисовал? Типа, жри это, или как? Ну, знаешь, немножко поступок. И что, и все, что ли? Тут какие-то сердечки, солнышки. Уже окончательно зачеркнул номера друзей. Ага. Я чувствовал себя в ловушке в моем собственном теле. Ну, бывает, бывает. Ну, что... Так, ну, вот это вот самое жирное, это сюда. Ну, видимо, как в прошлый раз расставлять, да? Это сюда у нас идет. Это маленькая вот сюда. Это... Она высокая. Сюда. Вот и все. Так, ну, нам нужно, чтобы открылась дверь. Опа! Скира себе на русском! Как ты можешь так поступить со мной? Блин, подождите. А! А, о, Как ты можешь так поступить со мной? Разве ты не знаешь? Все ненавидят тебя из-за того, что ты причиняешь им боль. Ты некрасивая, эгоистичная сука, и твоим друзьям лучше умереть, чем за знать тебя. Ты точно знаешь, что ты сделал. И, возможно, я смогу простить тебя, но тебе надо преподать небольшой урок. Так что это никогда не но тебе надо преподать небольшой урок, так, чтобы это никогда не повторилось. Это для твоего же блага. Не волнуйся, детка, я не оставлю тебя. Я знаю, что ты не смогла, не смогла сделать ничего без меня. Я знаю, что ты бы не смогла сделать ничего без меня. Господи, нет. Это я сейчас не поняла. Ты мне в окно, в окно что сейчас выбили? Я тебе зубы выбью сейчас. Это что? Ты никогда не А, ты никогда не слушаешь! Про... проявляешь уважение еще раз, и это будет твоим лицом, не уважение Ты охренел, нет, слышь? Fuck you. Что, опять пошел дышать я в трубку? Ой, эти. Ах ты ж. Они никогда не будут достаточно чистыми. А, я не поняла, ты его впускаешь, что ли, к себе? Или у него ключи есть? О, ты кофеварку мою разбил, падла. Скотин. Вроде бы такой кусочек выбит. Вот тут вот чуть-чуть. А вот это вот что? О, мои штучки. о А что, это что-то значит? Птичка! Птичка! А, ублюд... Он отрезал ей крылья. Сука. Твою мать! У... Больной ублюдок. Моя птичка. Ее, конечно, терпеть не могла, но еб твою... Мать. Это он, типа, тампоны вытащил? А Ты даже не настоящая женщина. Никто не может любить тебя. Вот же упырь. Моя любовь нашла силу в моем гневе. Мне было больно и казалось, что так должно быть. Пиздец. Что-то теперь я ее понимаю. Мне не особо хочется туда выходить, знаете ли вы. Э, тварь ты устроил. Это мой, сука, дом. Мой твою мать, дом. Ты не имеешь такого права делать это в моем, сука, мать твоем доме. Дверь, что с тобой? Дверь ты меня пугаешь, твою мать! Ты-то хоть не начинай. You know, like know, okay, but, I mean, ну типа не настоящая женщина, все вот это вот, да? И течка Больше никто не хочет заботиться о тебе. Просто мужчина с увечьем. Иди нахер. А ты кто тогда? Ты всегда будешь трансексуальной шлюхой. Никчемный урод. Он она, мне все равно. И сердечки. О-о-о! Я их убью нахрен. Кого их? Это мои птички. Или ты, ты где-то где еще птичек надо было и подрезал им крылья, ты ублюдок, ебать твою мать. Я нужен тебя, чтобы сделать тебя женщиной. Слушай, если ты считаешь меня мужиком, значит ты кто? О, моя птичка! Моя птичка! Гандон! Я всегда буду любить свою маленькую липовую сучку. Твои друзья смеются у тебя за спиной. Неполноценная шлюха! Не волнуйся, я думаю, это красиво. Блин. А, -а, а мой воробушек. А -а, ты это заслуживаешь? Иди в жопу. Настольная книга по позб... А, это, это да, это мы читали. Ресет. Тут что-то, видимо, собрать надо. Опачки. Так, ну-ка. Ну-ка. Что-то тут прям интересное. Да вылезет оттуда, господи. Чудовище. Так, и как это вообще все понимать? Сколько времени прошло, Нормально. Держимся пока Так Так Так Да ё ба давай нормально Так да да, да да иди сюда, господи, надо... Он что-то изуродовал, какую-то фотографию, я понимаю, да? Есть тут какие-то свои, которые никуда не двигаются Что-то я тут вообще на самом деле откровенно не, осо не особо вижу. Что куда? Нет. Ой. Так, вот эти вот... А, двигаются? Вот это вот не двигается. Так, нужно к тебе что-то подставить, да, получается? Вот так вот. Вот, подходит. Так. М -м -м. Наверное, вот так вот, да. Хейт. Вот уже слово вырисовывается. Так, крестики тут нужны, где-то крестик должен быть. Ой, е-мое. Половинка крестика даже, наверное, как-то. Как а, это не двигается, все. Тут рожицы такие, такие, такие... Это сюда не подходит. <клыш Parce> Нет. Вот так вот. Ой, Во, сик и... сик сик сик сик сик бла Бла, бла, сик то сик сик сик тут. сик сик сик сик сик сик сик сик сик с вами быстро. Так, как бы это, как бы это, как бы это. Нет. А где-то была же ведь. Вот она. Во! А, нарисовали. Так, дальше. Нет. Нет. Эй, уйди отсюда. Ну перестань стучать, ты меня отвлекаешь. Вот так вот, наверное, да? Хотя мне почему-то кажется, что не подходит. Мне кажется, что-то здесь не так. Подожди, а вот это вот с этим вот как там что Мне кажется, как-то вот что-то это не подходит. Почему-то я не знаю. Хотя нет, подходит вроде бы, да? И X вот этот вот. И вот так вот. Ну что-то просто тут какие-то перебои. А, тут, наверное... А, тут куча фотографий разных, которые просто изрисованы. Типа, я, наверное, это ненавижу все. Ла-ла-ла, это, наверное, какие-то совместные фотографии были. Так, вот тут вот пошло вот такое вот тоже. Наверное, вот... Нет, не подходит. Может, нет, тоже не подходит. Мне кажется, что-то там не хватает еще. Вот, вот так вот, да? Что-то типа этого. Так, вот тут уже начинается вот этот вот ежик. Да, вот он. Пошел. Дальше. Тут не все. Тут должно быть что-то огромное, а тут как-то не это. А, сброс. Это типа, если ты собрал какую-то херню, окей. Это хорошо, что есть такая возможность. Да прекратит там долбиться. Так нет, это сюда не подходит. И сюда не подходит. Хотя такое чувство, что да, что это оно. Но нет, это не оно. И не отсюда. И не отсюда. Блин, откуда? Мне кажется, тут нужно еще что-то поискать. Вали. Просто вали отсюда. Вали, пока живой. Или все-таки нужно дособрать из того, что тут... Я, я просто не знаю. Это, это невозможно. Так, ну. Как бы, окей. А мне кажется, тут уже все. Нет деталей. Нет Ну, очень похоже, но нет Тоже нет О, а! сошлось Нихера тебе. Так, нет Кстати Возможно, и да Возможно, и да Вот это вот А, вот! Сюда, да? Это оно? М -м -м -х -х -х. Да прекрати ты там долбиться! Видишь, я занята. Что тебе не нравится? Не знаю, блядь. Мне кажется, тут уже все. А? Но если только друг к друг другу, то с друг другом их как-то собрать. Сюда нет. Сюда. Вот. Ну давай, что то он подцепляется как-то, вот! А вот это я хер знает! Да блин, нет! Ну вот тут я уже не знаю, как их соединять. Не подходит. Тоже не подходит. А, вот. Внезапненько, однако. Да? Да, смотрите-ка. О, хера себе. А, это дверь надо было так нарисовать. This is what you Ну, опять вы понеслась. <звы> типа, вне квартиры она чувствует себя незащищенной. Были постоянные предложения, чтобы сделать нас лучше. Нас всегда означало меня. Да. Судя по всему, да. Они. Это... Она, он, вы, никто... Ш -ш -ш что я должна сделать? А, это что-то я должна собрать? О боже. Она причиняет. Она не будет. Она это. Они действительно. Она не будет. Она не является. Что? Она... Давайте, наверное, она это. Это больно. Она это никчемность. Она это любовь. Она это красота Она это неправильно Она это ничем Она это больно Так, никчемно Давайте возьмем любовь Она это, а что это такое? Много глаз, глаза какие-то Ну давайте любовь Не, неправильно Окей Ну Я так понимаю, мы правильно пошли она, это... Окей, давай, красота. Нет. Ладно, она... Это... Больно? Нет. Она... Это... не Ни... Она, это... А, ничем? Эй! Вы, никто, они, я не знаю, никто. Никто действительно, никто не будет, не знаю, никто не будет ничем. Никто не будет неправильным, никто не будет красота, никто не будет любовь. Так, это не то ладно а, наверное все таки она да или он или она она короче тема такая звездочка. Грустное лицо и клетка. Звезд, помните, я подбирала эти самые вы. Это а... красота. Вы это красота. Надо на вы было обращаться. Я смотри. Я ее оберегал. Она пела сладкие песни и была прекрасным слушателем. Оберегал? Чего? Так. Мы вернулись домой. Я нашла кого-то, кто, как я думала, на самом деле любил, любил меня за то, кто я есть. Конечно, всегда можно что-то изменить к лучшему. Вот номера телефонов вот тут вот. А кому я позвонила? Я набирала три пятерки. Ноль. Один, девять, девять. Такого нету. Кому я тогда позвонила, интересно. Да, все, она это сама от него избавилась, осталась одна. Убирать ничего не надо. Разделять ничего не надо. Все прекрасно. Она это самое успокоила Все хорошо Все хорошо Не важно кто ты есть Главное какой ты человек Правильно правильно Так все заходим Открываем Так мы все открыли Точно все Тут нигде ничего подбирать не надо будет ходить ну, тут, в принципе, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так. Что там было? Э -э, потребовались года, чтобы освоиться с той, кто я. Это, конечно, убило невинность, что я держала в заперти. Ненависть и страх окружили меня стальным, стальными стержнями. Место для всего и все на, на своем месте. Дверной засов, дверной засов Ручка двери и цепочка Всегда в этом порядке Предложения стали требованиями, Требования привели к гневу Гнев привел к боли Я чувствовал себя в ловушке В моем собственном теле а Моя любовь нашла силу в моем гневе Мне было больно И казалось, что так и должно быть Так, вот это да, я думаю Были постоянные предложения Чтобы сделать нас лучше Нас всегда означало меня Это да я ее оберегала, она пела сладкие песни была прекрасным слушателем. Это я не думаю. Я нашла кого-то. Кто, как я думала, на самом деле любил меня за то, кто я есть. Конечно, всегда можно что-то изменить к лучшему. Сейчас, кстати, за это все сложно. Так. Ну, давайте, потребовались годы. Так. К примеру, вот так вот. Я нашла кого-то... Это любимое за то, кто я есть. Конечно, всегда можно что-то изменить к лучшему. Так, а что там, чтобы освоиться с той, кто я есть? Так, это... Были постоянно предложения, чтобы сделать нас... А сначала меня... Ближе стали требования, требования приобрели к ним, гнев привел к боли. Моя любовь нашла силу в моем гневе, мне было больно и казалось, что так и должно быть. Нет? Сейчас начнется. Сейчас я в ловушке, в моем собственном теле нет. Мм, mm, что я держала за ее страха, так, так, так. Ну нужно начало. Нужна заквасочка. Нужна вот тут вот что-то первое, что вот-вот прям вот. Так мне было волей, когда казалось, что так и должно быть. были постоянные предложения делать нас лучше наших да? Я ее оберегала, она пела сладкие песни и была прекрасна. Но это не подходит. Я нашла кого-то, кто, как я думала, на самом деле, любил меня, зато когда есть. Конечно, всегда можно что-то изменить к лучшему. Может быть, вот так вот, сначала вот этот. Вот. Я нашла кого-то. Да? То есть она нашла кого-то. Может быть, как-то... А, были постоянные предложения. А, предложения стали требованием. Так, моя любовь со всем моим мне было больно, казалось, что так и должно быть. И может вот так вот как-то. Да ладно. Как-то вот так вот, та -та -та -та, та та та Я думал, что если я не буду обращать внимания, забуду маленькие стены и, стены стены и большие, Все в конечном итоге станет лучше. Это если бы я все делала правильно. Если бы я соответствовала ожиданиям моего любимого. Может быть, тогда все было бы прекрасно. Я бы получил награду за вс ⁇ это дерьмо, что я пережила. Однако проблема была не в словах, и в действиях. Или в ненависти. Дело было в моей ненависти к себе. В глубине души я приветствовала ярость. Я приняла ее. Она подтверждала все то, что я думала о себе. Ну, типа она не могла принять себя. I... То, что меня нельзя было That любить. I... То, что ми мир раскрансал бы меня на части, если бы не было этих отношений. Да, я была в ловушке угроз. Тем не менее, реальная клетка была той, что я сама построила вокруг себя. Все это звучит так смешно, когда я говорю это вслух, но я думаю, это правда. Моя бедная маленькая птичка. Боже, но... это было что-то другое. Да блин, да псих какой-то. Это звучит глупо, но вы знаете, я даже не могла вспомнить, что с ней случилось. Я не хотела вспоминать. Я даже не позволяла себе думать об этом. Я просто хотела остаться дома и убедиться, что больше не испорчу ничего и so никогда чтобы больше ничего даже любовь к девушке не пострадает все это это помешало мне быть Но думаю теперь я понимаю что я знаю, что мне нужно делать. я могу сделать это с помощью моих верных друзей. I can do this. I Я deserve могу сделать this. это. Я это заслужила. Я заслуживаю freedom. свободы. Ну, блин, друзья у тебя, конечно, молодцы. За таких держаться надо. На ну, огонь! Огонь! Вот. Кажется, все. Это был у нас последний, да, клиент? Подождите, у нас тут что-то пришло. Пришло. Э, вот таким мелким шрифтом, спасибо. А, как вам известно, впереди меня не ждет множество светлых лет жизни. А, спасибо, доктор. Сверху еще так, спасибо, доктор. Однако очень важно, чтобы вы знали, что благодаря вам эти годы будут более, -более спокойными. У меня появилась надежда, что лучшие дни у меня еще впереди. С огромной благодарностью. Да, всегда, пожалуйста. Ключ. Так. Ну, вроде бы все. В следующей серии мы а, чисто так пробежимся по ребятам. Поищем, что у них еще можно посмотреть. Может быть, что-нибудь откроем. Вдруг это что-то вот еще нам позволит узнать. Заглянем в Айлспа, надеюсь. Да, мы можем. за а, В Сноуспа. В табличный имитатор. В гробницу. О, да, детка, да. О, так что это письмо. Все ваши клиенты обслуживаются. Спасибо за вашу само... самоотверженность. Пожалуйста, продолжайте помогать им через процесс нейро нейрокартирования. Господи, мы постараемся вас известить, когда появятся новые клиенты. Да. Да уже давно что-то как-то ничего такого не было